В любом случае, обязательным условием является обработка рук. Ничего сложного в этом нет, антисептиков огромное количество и в аптеках. Никто не отменил обычное мыло, никто не отменил обычное мытье рук теплой водой. В любом случае, вирус, который попал на руки, и который чаще заносится на слизистые оболочки рта и носа, ну, не секрет, что у нас любят некоторые потрогать нос и лицо, в том числе и грязными руками. Вот. Таким образом мы исключаем вот эту вот передачу вируса через посредством грязных рук. Значит, следующий момент тоже очень важный. Очень мне нравится наблюдать студентов. Одеваться просто по сезону. Меня очень веселит, когда идет молодой человек или девушка в шубе, но при этом в каких-то шортиках с торчащими голыми лодыжками, я не знаю, кто ввел эту моду, в России, всю жизнь носили валенки. И никаких вспышек вирусных инфекций не было, потому что любое переохлаждение приводит к снижению иммунитета, и, соответственно, вот он, вам, восприимчивый объект, на который может сесть инфекция. Следующий момент. Это общеукрепляющие меры. То есть никто не отменял Опять-таки, занятия спортом, что повышает иммунитет. Это не обязательно профессиональный спорт, это банальная зарядка, три раза махнуть руками с утра или вечером. Соответственно, это прогулки на свежем воздухе. Ну, естественно, опять-таки, одетым по сезону, а не для того, чтобы простыть да, окончательно и бесповоротно. Соответственно, это прием витаминов.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 Вот я бы посоветовал, если есть возможность, если э, человек подозревает, что был в контакте с вирусной инфекцией, просто 1 грамм аскорбиновой кислоты в сутки. Э, если мы берем аскорбинную кислоту в таблетках или в драже, там достаточно маленькая дозировка, обычно 5 миллиграммов, то есть надо просто пересчитать на грамм, проще взять в пакетике, вот, э, тоже очень доступно. По цене тем более очень доступно растворить в стакане воды, выпить хотя бы грамма скорбинки в сутки уже достаточно. Глюконат кальция тоже никто не отменял, тоже стоит копейки, вот, но повышает, особенно в, в сочетании с карбинной кислотой, повышает... Не специфическую резистентность уже сосудов, и вирус просто не может попасть, на, точнее, попадая даже на слизистую оболочку, не может попасть внутрь сосуда, и, соответственно, заболевание не разовьется. Вот, соответственно, проветривание помещений тоже никто не отменял, особенно если большое количество людей находится в одном помещении. Выйти на 5-10 минут, проветрить весь вирус даже если он там есть, он выдувается, а самое главное, у каждого инфекционного агента есть так называемая доза вирулентности. Если ты ее не достиг, то заболевание не возникнет, даже если этот инфекционный агент присутствует в окружающей среде. То есть нужно совершенно четкое количество каких-то. Пусть это будет десяток, сотни, тысяча вирусных или бактериальных частиц, чтобы возникло заболевание. Без этого не получится, заболевание не возникнет. Простейший способ – профилактики. Наши бабушки дедушки всегда проветривали помещение, не болели.